всем привет друзья сегодня хотел рассказать о сложностях которые возникают с возвратом товара купленного в интернет столкнулись с реальными живыми кейсами наших клиентов вопрос интересный поскольку в принципе он может коснуться всех оставайтесь с нами смотрите наш выпуск каждый из нас постоянно делает какие-то покупки в интернет магазинах это стало настолько удобно привычно для всех что, как правило, никаких сложностей с этим не возникает. Периодически сталкиваешься с ситуациями, когда купленный товар нужно вернуть. И здесь начинается самое интересное. По сути, вариантов покупки их две. То есть, первое, вы выбрали товар, связались с продавцом, и он попросил перечислить за него деньги. Вы перечисляете деньги, продавец отправляет товар, как правило, новой почтой. Вы забираете его на отделении. Ну и потом смотрите, подошел он, не подошел, если по каким-то причинам он не подошел, или товар некомплектный, имеет дефекты, вы пытаетесь решить вопрос о возврате. Следующий вариант покупки это наложенный платеж через новую почту. Более безопасный вариант То есть вы выбрали товар Попросили прислать его на отделение э, Имеете возможность его там осмотреть Принять решение об оплате Или же сразу от него отказаться Ну очень часто бывает Как вы приходите на отделение новой почты Вам предлагают э, осмотреть товар То есть либо нет времени Либо ну, э, товар э, посмотреть можно Но определить Насколько он технически соответствует ну, тому изделию, которое вы выбрали Имеет ли он дефекты или не имеет На месте достаточно сложно То есть вы оплачиваете и забираете товар А потом через день-два выясняется, что товар имеет какие-то опять же дефекты Его нужно возвращать или как-то решать эту проблему с продавцом Если брать случай, когда вы перечисляли деньги на карту Продавцу. Эта ситуация самая плохая. Э, вот Я анализировал ту практику обращений, которые к нам были э, по потребительским спорам. Э, в принципе, э, практически в единичных случаях требования удовлетворялись. Более того, доказать о том, что это была покупка, вот именно этого предмета практически невозможно, потому что деньги отправляются с одной банковской карты на другую от физического лица другому физическому лицу с назначением платежа пополнения карты. То есть это в классическом понимании не покупка. Соответственно, и рассчитывать на какие-то юридические гарантии защиты своих прав и законных интересов вот в данном случае не представляется возможным. Какие сложности возникают с возвратом вот, по схеме с наложенным платежом? Как я и говорил, если вы обратили внимание, что товар имеет какие-то дефекты или по каким-то причинам вам не подходит, вы не платите и тут проблем никаких нет. Как быть в ситуации, когда вы товар забрали и потом выяснилось, что нужно решать проблему возврата? В таком случае, что нам дает закон о защите прав потребителей? То есть, товар, купленный в интернете, он будет считаться товаром, купленным на расстоянии. В таком случае, вы имеете право на возврат товара. Об этом надо уведомить продавца 14 дней. Соответственно, поставить вопрос о расторжении договора и о возврате денег То есть товар можно удерживать до момента возврата денег Это предусмотрено законом о защите прав потребителей Плюс, какой здесь возникает нюанс Товар должен сохранить свой товарный вид То есть все чеки, ярлыки, упаковка если она является составляющей товара, все должно быть сохранено в надлежащем виде. То есть товар не должен иметь следов использования и так далее. Ну то есть это классика жанра. Практически все правила они соответствуют ну, покупке товара в обычном магазине. И в чем же возникает подвох? А подвох здесь, как правило, возникает в том, что вы оформили покупку в интернет-магазине, но неизвестно, на кого этот интернет-магазин был оформлен. То есть 90% покупок в интернет-магазине выглядит следующим образом. Вы поместили товар в корзину, нажали кнопку «Заказать», оформили заказ, и вам приходит общая информация о заказе, в каком он статусе, что вы заказали. Но информация о продавце, ну, как правило, она не содержится. И в связи с этим дальше вы идете на новую почту, запираете товар после доставки, оплачиваете наложенный платеж и выходит так, что у вас отправитель, ну как пишется в накладных, частное лицо. А если отправитель ⁇ частное лицо, то в таком случае закон о защите прав потребителей просто не действует, потому что э, у нас продавцом, понимание закона, должен быть субъект хозяйствования. Это либо юридическое лицо, либо физическое лицо предприниматель. Вот как я говорил, если э, у вас, э, получается, деньги были перечислены даже через новую почту физическому лицу, то обжаловать как-то действие этого физического лица в рамках законодательства о защите прав потребителей становится невозможным. То есть дело э, просто переходит в разряд гражданско-правовых, то есть нужно смотреть нормы гражданского кодекса и решать вопрос э, в обычном суде, то есть в рамках гражданского судопроизводства. На стоимости покупки в интернете и учитывая длительность и стоимость судебного разбирательства в Украине, решать вопрос таким образом становится просто нереально. Поэтому нужно учитывать ряд моментов перед тем, как завершить покупку в интернете. Следующая проблема, которая может возникнуть. Даже вы оформили покупку у физического лица предпринимателя. Казалось бы, все хорошо. После этого вы пришли э, к проблеме э, с изделием, его нужно как-то поменять. Вы начинаете набирать в интернет-магазин, а там либо нет связи, либо номер не отвечает. То есть кому как предъявлять претензии в таком случае. Найти на самом деле данные этого физического лица предпринимателя ну, несложно. То есть у нас есть э, реестр. Мы дадим ссылку к видео заходите туда вносите данные если у вас есть данные этого физического лица предпринимателя получаете его контакты и, в принципе можно реализовать требования в рамках э, закона то есть послать уведомление о расторжении договора и дальше решать вопрос о возврате изделия если э, нет возможности найти э, контакты да, с этим физическим лицом, предпринимателем, ну тогда можно подавать э, жалобу в органы пожив службы и пытаться решать вопрос э, принудительно. Нет, но опять же, да, вернемся к суду. Ну и теперь наши рекомендации, как максимально облегчить себе жизнь или вообще постараться избежать неприятностей. В соответствии со статьями 12 и 13 закона о защите прав потребителей, если товар покупался дистанционно на расстоянии, либо вне торговой сети, продавец обязан перед доставкой отправить покупателю уведомления, где должны быть представлены данные о товаре, его характеристики, куда отправлять претензии. И самое главное, там должна быть информация о продавце. То есть вы должны получить информацию, кто продавец. Если вы видите, что там продавец физическое лицо, то смысла продолжать диалог уже нету. То есть вы не сможете потом защитить каким-либо образом свои права. Если же вы видите, что продавец хотя бы физическое лицо предприниматель, то есть там должны быть указаны его данные, его адрес, как с ним решать вопрос в случае каких-то рекламаций. То есть уже не надо тратить время, заниматься поисками дополнительной информации про этого фопа, куда писать и как решать с ним вопрос. Проблема в другом, что большинство продавцов эти уведомления не отправляют. То есть, на самом деле, если продавец нормальный, вы можете просто сказать ему о том, чтобы он прислал вам уведомление с этой информацией, и вы его сохранили, хотя бы в форме скриншота. Это уже облегчит существенно жизнь в случае спора. Во-вторых, имеет смысл сразу проговорить, что поставка должна быть от того лица, которое указано в этом уведомлении. То есть, если там указан... Фоп Иванов, значит и товар на новой почте вы должны получить от ФОП Иванова. Если же продавец не понимает или делает вид о том, что он не понимает предмета разговора, то есть он не хочет дать информацию о себе, он не хочет выполнить требования законодательства э, о продаже товара на расстоянии, но тогда имеет смысл вообще задумываться, есть ли смысл ну, как бы рисковать своими деньгами и покупать. Если это какая-то мелочь, ну которая несущественная, скажем, да, и вы готовы рискнуть, то, ну, наверное, можно э, доходить до абсурда с интернет-покупками. Ну тоже неправильно. Если же это изделие... ну достаточно дорогостоящая и это ну, как бы ожидаемая серьезная покупка то тогда если э, требования законодательства не выполняются гарантии дальнейшей защиты нет, то, наверное от такой покупки я рекомендовал бы отказаться спасибо что остаетесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии и замечания если есть пожелания по каким-то темам которые мы э, которые вы хотели бы увидеть на нашем канале, обязательно пишите об этом. Спасибо, пока.